А, друзья, приветствую вас на моем канале. А, это видео посвящено вот этому газогенератору S900. Это относительно ранняя версия. А, в общем, видео о том, что этот газогенератор бывший в употреблении, а сейчас он продается. А, цена, естественно, ниже а, стоимости аналогичного в новом исполнении. Газогенератор был а, использован приблизительно три месяца. А, сейчас он прошел подготовочку, то есть я его почистил, а, электролизер промыт, а, все пересмотрено, досмотрено, проверено. Так что газогенератор находится в хорошем рабочем состоянии. Вот, поэтому, если вам интересно приобретение этого газогенератора, бывшего в употреблении, пожалуйста, пишите мне либо на почту. Можете использовать коммуникаторы WhatsApp, Вайбер, Line, Telegram. Я на связи. Всем пока.